решили, потом его увезли несколько дней, потом он попал ко мне. А сколько лет ему вообще? Как там? Ну, два месяца. Да а с... Завод, Я не даю, у и... Это правильно, это правильно, потому что не живой человек не взяли, не переживайте, а человека. Ну почему? Как там в анекдоте? Э, решили евреи купили собаку, купили собаку. Ладно, Это интересная история, спасибо тебе большое за интервью, это был самый лучший интервью на всю историю моей жизни, до свидания.